Наша клиника оснащена физиотерапевтическим комплексом «Яролит», который мы очень успешно применяем при воспалительных заболеваниях как у мужчин, так и женщин, воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Также этот аппарат используется для внутреннего электрофореза. При проведении электромагнитолазерной терапии пациент себя чувствует абсолютно комфортно, потому что процедура безболезненна. Если у вас есть симптомы расстройства мочеиспускания, Учащенное, болезненное мочеиспускание, боли в области промежности, в области мочевого пузыря. Вам надо обратиться за помощью к, к урологу. Для того, чтобы записаться ко мне, вам нужно нажать вот на эту кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона.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 В этом видео вы узнаете о медицинском центре, которому можно доверить свое здоровье. Это Бест Клиник на Красносельской.